Хей, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин! Огромное спасибо за вашу любовь и поддержку, благодаря которым мы смогли провести еще одно исследование в области повседневной психологии и психического здоровья. Итак, давайте начнем. Когда вы думаете о шизофрении, что приходит вам на ум? Является ли наличие множественных или раздвоенных личностей причиной шизофрении? Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, также известное как DM5, определяет шизофрению как психическое расстройство, состоящее из совокупности симптомов, таких как бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и аномальное поведение. Ни один отдельный симптом не является характерным для этого расстройства, и у людей наблюдаются различные симптомы. Сегодня мы рассмотрим 6 признаков шизофрении. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, помните, что это видео предназначено только для образовательных целей. Не используйте эту информацию для самодиагностики. Мы рекомендуем вам обратиться за профессиональной помощью к психиатру или другим специалистам в области здравоохранения. Первое – заблуждение. Знаете ли вы кого-то, кто верит, что ему будет причинен вред со стороны какого-то человека или группы людей, хотя и без доказательств? Это пример бреда преследования. А как насчет того, кто считает себя самым богатым человеком в мире? Грандиозные бредовые идеи именно это. Бред – это убеждение, которое не меняется даже при наличии явных противоречивых доказательств. Другие виды бреда – это референтный бред, например, «деревья мне что-то говорят», или нигилистический бред, например, «наступает конец света», и соматический бред, например, «с моим телом что-то не так, даже если мой врач с этим не согласен». Во-вторых, галлюцинации. Вы когда-нибудь слышали, как кто-то слышит голоса, которые кажутся ему очень реальными, происходящими вне его собственных мыслей? Это слуховые галлюцинации, которые наиболее часто встречаются при шизофрении. Галлюцинации – это переживания, которые возникают при отсутствии внешнего раздражителя. Галлюцинации могут быть и визуальными, в этом случае вы видите то, чего на самом деле нет. Однако галлюцинации могут быть нормальной частью религиозного опыта, и наличие галлюцинаций без других симптомов не означает, что у вас шизофрения. Третье – дезорганизованная речь. Видели ли вы, как кто-то постоянно переключается с одной темы на другую, особенно когда между ними нет очевидной связи? Это и есть дезорганизованная речь. Иногда она может быть настолько непонятной, что другие не могут понять, что происходит. Другой случай неорганизованной речи – это тангенциальность, когда человек просто уходит по касательной. 4. Аномальные движения или двигательное поведение. Кататоническое поведение – это заметное снижение реактивности на окружающую среду. А кататония – это группа симптомов, которые обычно включают отсутствие движений и общения, а также могут включать возбуждение, спутанность сознания и беспокойство. К распространенным проявлениям кататонического поведения относятся снижение реакции на окружающую среду, которая длится часами или даже днями, выполнение странных движений и пребывание в неудобных позах без смены положения. Они могут повторять свою речь, испытывать трудности с произнесением слов или совершать хаотичные и экстремальные движения. Может произойти и обратное. Кто-то может много двигаться без четкой цели, что называется кататоническим возбуждением. Однако кататония, как и галлюцинации, может быть симптомом других психических расстройств, таких как биполярное расстройство или большое депрессивное расстройство с кататонией. Пятое – снижение эмоциональной экспрессии. Знаете ли вы кого-нибудь, кто демонстрирует сниженную эмоциональную экспрессию? Они говорят очень монотонно, как робот и выглядят очень скованными, когда стоят, по сравнению с расслабленной позой, которую мы обычно ожидаем. Когда мы говорим, обычно мы демонстрируем мимику, которая показывает, что мы чувствуем. Признаком шизофрении является отсутствие эмоционального выражения, которое обычно ожидается. Другие симптомы, которые являются признаками шизофрении, включают аволицию, что означает отсутствие мотивации что-либо делать, алогию, что означает меньший объем речи, и асоциальность, когда человек не проявляет интереса к социальным взаимодействиям. В-шестых, проблемы с памятью. По словам Дж. Ч... Дэниела Регланда, профессора психиатрии в медицинской школе Калифорнийского университета в Дэвисе, люди с шизофренией испытывают трудности с извлечением ассоциаций в контексте. Это приводит к повсеместной потере памяти, что затрудняет повседневную жизнь. Например, вы не можете работать, если не можете вспомнить шаги, которые приказал вам сделать ваш начальник. Проблемы с памятью вызваны дисфункцией лобной и височной долей мозга. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о различных признаках шизофрении. Теперь вы понимаете 6 признаков шизофрении? Знаете ли вы кого-то, у кого могут проявляться некоторые из этих симптомов шизофрении? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.